Всем, Всем привет, ребята! С вами видео. Ой, видео говорю. С вами Дима. И сегодня мы будем продолжать проходить Майнкрафт Легенды в прошлый раз. Мы э, обучались этой игре. Нам говорили. О, кстати, нам еще раз ролик этот показывают. Мы обучались игре, нам показывали, как что делать и мы в прошлый раз. Э, э, деревни спасали. В вот, общем-то, сегодня мы посмотрим этот видеоролик, потому что. Мы в прошлый раз просто случайно его пропустили. А, может быть, мы случайно его пропустили? А, может быть, мы сначала начали? Может быть и такое, кстати. Может быть мы и такое случайно начали заново. Ну ладно, мы пройдем быстро на этот раз. Так, ну давай, я этот я вообще забылся, как тебя зовут я уже майнкрафт не играю давным-давно обычно и не знаю как тебя зовут но это пили ого какое все красное стало нифига себе уид лава вот здесь вот на этом моменте мы случайно пропустили у нас здесь ад. И здесь у нас э, подготавливают всякие ловушки для жителей и для того, чтобы словить Землю. Вот, вот. Они готовят план, э, чтобы уничтожить Землю. Давай, давай. Давай, давай. давай. О, все, погнали эти наши зв... свиньи. Ой, это самые головы эти главы наши. Но, о, все, погнали. И они пошли уничтожать мир. Действия, знания, идите со мной. Мы должны увидеть это вместе. Слышите, что-то выдвигается. О, а это наши, это наши, короче, эти помощники, которые нам помогали. О, это все наши это ад, который, это обычный мир, который превращается в еще один ад. Все становится красным и загоревшим. Предвидение. Вы боитесь. Мы все боимся. Нет, мне просто грустно, что до этого дошло. Не, на самом-то деле, здесь озвучка прям профессиональная, реально. На самом-то деле, я думаю, что даже русской озвучки здесь и не будет, но все-таки в принципе произошло. Ух О, Майнкрафт! Здрасте! Прикол. Это обычный Майнкрафт, смотри. А может быть мы кого-то сейчас увидим. Может быть это анимация. А Да, это анимация по сути. Реально это обычный Майнкрафт. Смотри, смотри, смотри. Привет, дружище. Смотри. Мы не хотели вас испугать. Ваши храбрости и творчество вдохновили обратиться к вам за помощью. Понимаете? На наш мир напали. Его пожирают. И это опасность, которую только вы можете предотвратить.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 продолжили компания станьте легенды компания вот. э, у нас получается загружается в последнее место где мы сохранились э, в прошлый раз мы остановились на земле просто на земле после того как мы э, спасали деревню и сейчас мы будем идти дальше потому что у нас там есть еще одна метка которая появилась нужно до нее добраться и очень хорошо что у меня эта игра не лагает даже на ультра настройках Потому что если бы эта игра лагала, значит и запись бы сама лагала, ну это как бы таковая запись была бы очень хорошо. Ты что-то заоружается блин, а? Ты смотри какой я а? Вот мы вот здесь вот в прошлый раз и остались, вот, вот здесь вот и остановились отлично идем дальше идем дальше и смотрим что у нас будет дальше что у нас за история будет мы прыгаем вот кстати мы этот персонаж который в майнкрафте был но сейчас он отправляется в путешествие в путешествие а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, а вот какие вы маленькие засранцы здесь есть то что даже может нас убить о прикол блин опять да ты прикалываешься, а? не опять пытаются убить. А, ну, в принципе, здесь какие-то кактусы, За кактусы, но на самом -то. Исушенная саванна. Только это да, не, на Знаете, не похоже на исушенную саванну, потому что. Потому что здесь э, все дождливо, почему-то. Но это, в принципе, все нормально. Новое нападение на деревню. Доберитесь до деревни, которая атакует. Включить или выключить спринт. А, мы прыгаем, да? А, мы прыгаем, короче, вы поняли? Короче, мы через воду все просто пробираемся, я так понял. И также, ребята, я хочу вас спросить, как вы по трейлеру оценили эту игру? Я лично, когда только увидел, мне тоже эта графика казалась странной, но... Когда эта игра вышла сама, ну, уже такой, знаете... уй, то, то это чувство у меня исчезло. Короче, все было очень прекрасно. В общем-то, после того, после того прохождения первого нашего. У нас какое-то ускорение, кстати, появилось. Это, получается, ускорение эффекта. Мы сейчас скоро свою лошадь убьем, если честно. Хотя, по-моему, ее как-то можно ее как-то можно, по-моему, исцелять. Но, по-моему, она должна сама исцеляться. Или нет, я не помню. Ладно, давайте посмотрим, что у нас так дальше. Кстати, давайте посмотрим, где мы находимся. А мы находимся довольно-таки близко. Отцентрировать... А, метку можно, подожди. На деревню напали. Скорее, туда. Вот-вот-вот. Отлично. Так, отлично, все, мы идем дальше. Что-то как-то я метку поставил, короче, чтобы она нас указывала. Хотя я думал, что метка наша будет это, получается. Показывать, куда мне надо направляться, то стрелка сверху будет. Но, похоже, стрелка сверху, это уже старый метод. И никто этого делать не будет, поэтому стрелка просто показывается здесь. А, она вот, эти, она вот в эти вот ударяется, да? Прикол. Больше изображений в это наш герой? Так, смотрим. И еще одна деревня, кажется. И... Только не это. Нам предупредить его? как бы ни было нам больно лицезреть это мы должны верить в успех нашего героя Ага, смотри какие идут маленькие изостранцы ну ладно я тебя сейчас убью маленький маленький смелый дима сейчас вас убьет короче когда ой Погоди, погоди, погоди. Я чтобы призывать союзников сражаться на вашей стороне. ай яй яй яй яй сейчас они меня убьют. А, вот, вот так, вот, вот так вот, да, да, да, да, так так Мы не можем позволить им Не-не-не, мы не можем, конечно. Они меня сейчас убьют, кстати. Так, давай, давай, давай, давай. Посмотрите, какие, а? Маленькие зажанцы. Ну-ка, иди отсюда. Не смей разрушать. Так, все, они нам рады. Мы освободили эту деревню. Спасибо вам. Жители деревни мечтают отблагодарить вас. В деревне, в сундуке у фонтана, вас ждет сюрприз. Так, нажмите, удерживайте, чтобы открыть сундук. Где? А, во. А, они нам суду оставили заставили. Очень интересно, давайте откроем. Так, э, обнаружено приз. Алин, а, а, а, вы не нашли новый ресурс. Помочь, чем могут. Вы можете рассчитывать на их находчивость, которая поможет вам в бою. Пока вы заняты спасением мира, они продолжат собирать для вас материалы. Пиглины собираются в деревне. Кажется, они планируют очередное нападение. Пока еще есть немного времени, нужно заняться обороной. Защиты деревни отлично справится башни со стрелками. Э, э, э, не понял. А, я типа нажал пробел и мы вернулись. Окей, я понял. Да подожди ты, -мо, я даже добраться не могу. Ты даже не даешь, не понимаешь, ничего сделать. Я, я не успеваю. Ух ты. О, вот это мирафон. Да, смотрите, мы проходим через эти растения, и мы ускоряемся. Если не ресурсов, есть еще немного времени на их сбор, Погоди. Собрать дерево. Так да где я, Ём? Пигли, уже а, максимум ресурсов, понял. Они вот-вот будут здесь. Ой, я не могу на это смотреть. так так давай давай бежим бежим короче в эту деревню так и ага. да у нас одна тысяча там камней и одна тысяча фиг знает кого -то. одна тысяча камней и одна тысяча дерева у нас в принципе все достаточно у нас 10 алмазов каких-то и 10 и 208 лозу и мы очень кстати быстро ускоряемся когда мы Блин, у нас ночь, ребята, ас ночь. Это очень плохо. Давайте идем. Кстати, такой эффект. Грязевая лужа. А теперь мы, мы типа испачкались. А теперь. Окей, okay, я понял. Так, отлично. О, ой, что это такое? Короче, это какие-то идеи, свои, своеобразные там. Пиглины! Скорее! Жителям деревни нужна ваша помощь немедленно! Снова пиглины! <к nowadays> это что такое, а? Сколько их здесь? Пиглины нападут со всех сторон, так что следите за компасом, чтобы знать, откуда они наступают. У вас отлично получается! Еще немного, и вы справитесь! Где?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 Сади, иди, и вот эти, где, где, где, где, где? -яй, -яй, -яй, -яй, яй Пиглины вознамерились уничтожить фонтан. Пиглины вознамерились уничтожить фонтан. Этот фонтан едва стоит. Не дайте пиглинам разрушить его окончательно. Я и блин, они уничтожают. Да сколько их тут? Да сколько их тут? Давай, давай, давай, давай, давай. тут? Сколько их тут? Блин, какие же соседи адские эти! Нападение отбито, но кое где еще. Вы справились! Ага, деревня спасена. Мы знали, что у вас. Нападение отражено. Сильно несчастливо, что вы защитили план. Так. В качестве особой благодарности они положили вам в сундук немного ресурсов. Круто! Отлично, но пиглины так легко не сдадутся. Даже сейчас они готовят нападение на другую нашу деревню. Но на этот раз у нас есть преимущество. Если вы сможете разбить аванпосты пиглинов вокруг деревни, нам удастся дать отпор этому вторжению. Так, отлично. Получается, опять, ох, нифига себе, целых три деревни. Их там все больше и больше встает. Мне кажется, потом это в ад попадем, мне кажется, нет? Как-то очень, их как-то очень много, мне кажется, нет? Эм, ладно, давайте все-таки попытаемся куда-нибудь пойти. Мы, кстати, берем с этой с нашей лошадкой. Кстати, я даже не знаю, что это такое за маленький маячок у меня там слило. Диба, ну что это за квадратик такой? ну это, это, это вот это вот наша какая-то сосулька говорила, что это. Я даже не помню, что это. Я даже не помню, как ее зовут вообще. потому что. Это так. Давай, давай, давай, давай, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, ой ой ой тихо тихо-тихо-тихо, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Подожди, а наши жизни, они восстанавливаются или нет? А, да, восстанавливаются, окей. Отлично. Это очень хорошо. Так, идем куда-нибудь. Не знаю, куда, но давай... Ой, блин, как же здесь красиво на самом-то деле. Почему нету такой, интересно... Почему нету такой вот э, генерации в Майнкрафте? Не понимаю, почему нету. Чего вы не можете делать такое если вот вы делаете это в других играх почему не можете в по майнкрафте это что майнкрафт какая-то там самая самая такая вот игра которая должна, должна не иметь типа такого да ладно ну возможно что... ну, возможно здесь именно это связано с Возможно, это связано с тем, что это другой движок вообще. Ух, не вега себе, мы... Зубчатые вершины. Блин, мы куда движемся вообще? Пока в деревне спокойно. Надеюсь, голодный взгляд пиглинов обойдет их страной. Да? Да это, это должно произойти. Могут в любой Пора отправиться к аванпостам да, аванпосты разбойников почему-то здесь только не бывают. Это как-то очень странно. Где аванпосты разбойников, ребят? Они же должны быть. Что-то как-то их не вижу. О, лук. Погоди. Секунду. Секунду. Секунду. А, мы, а, мы же не можем собирать... Ничего. Да-да-да, мы уже слишком много ресурсов собрали. Кей, ну, в принципе, это может нам помочь, но пока что я это не использую. Что ж, 3 ванпосты пиглинов. Это реально очень интересно. Ванпост а ванпосты пиглинов, ребят? А ванпосты пиглинов? Это... а так это Ладно. центр. Здесь мы явно недооценили силу их осквернения. Помните рампы, которые мы вместе построили у колодца? Они могут не только подниматься, попросите спешиков построить мост через этот ров. Давай, давай строй, строй, строй, строй где-нибудь. А, я понял, короче, нам сейчас нужно будет использовать лестницы. Секунду. Секунду. Сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, походи, походи, походи. Помните, что спешики могут построить для вас мосты и пандусы, чтобы облегчить передвижение через препятствия. Так, отлично, отлично, отлично, идём. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Да где? Да где? Это я не могу нигде построить. Ты где? Объясни... Обез... где можно ставить Где это надо поставить, понимаете? Я не понимаю. Да где? Я не понимаю. Я не понимаю, где. Погоди, а куда их ставить? А может быть там реально вот здесь вот начало поставить сейчас? А! -а, -а! Секунду! Сейчас, сейчас, сейчас, секунду, секунду, секунду. Где, где, где? А, Q. Ужас. Ваша армия существ полна. Так, сейчас, погоди, погоди, погоди. Икс. Икс. Так, так, так. Погоди, погоди, я не помню. Отлично, все, я разобрался, короче, как это делать. Просто я что-то не могу понять управление. вот еще так отлично Фух. а вот еще вот еще давай давай давай давай давай, давай, давай. вот еще смотри что там, что. -то. Они там еще делаются. Давай, давай, давай. Вот, вот, вот, давай. Разрушайся. Е Ей, мы разрушили одну. Теперь идем дальше. Ой. Мы с этими... О, там еще что-то. Смотри, какие-то ролики показывают там. И давайте посмотрим что у нас там оп криперы о криперы нам наверно будут помогать Ну, криперы будут помогать нашим этим пиглинам. я так понимаю uh, <coughs> у меня такое это ощущение интересно. мир идет к войне к чему это приведет так отлично идем короче и мы и дальше не но ну это было очень сложно но на самом-то деле я даже не понимал что мне хоть Ри, ри, ри, ри, какие, а какая стая за мной идет о а, это, а это, это центр а это деревня которую мы спасли я понял прикол Окей. а может быть в этих вот биомах э, идет дождь в конкретных местах вечно может быть здесь дождь не кончается где-то в некоторых местах где-то здесь вечно идет Неприятно признавать их техническое превосходство, но огненные стержни действительно опасны и бьют издалека. Спешики помогут вам подняться туда по рампе. Вам нужно лишь сыграть правильную мелодию. А он поставил из огненных стержней. А, то есть коленые... Э, из камня они очень хорошо помогают когда... разрушать что-то, да? Так. <tir yummy> Сейчас мы, короче, убежаем. Убегаем отсюда вот. А, ну Ура, мы еще одну победили. Хорошо. Однако есть еще один аванпост так он пигленов, а он посты пиглинов а пост пиглинов обозначен вот таким вот а что вы за мной не идете не понял пока идите сюда так так так давай идем, идем, идем. за мной за мной за мной смотрите смотри, какие а? смотрите смотри, смотри, какие а? за мной идут -э, отлично ух ты себе текстура там текстура капец будет что это? А, это порыгульки. Очки. Так, отлично. Но у нас, в принципе, очень-очень всего много. Поэтому я думаю, что нам ничего не надо пока что. Ничего строить нам тоже не надо. Поэтому. О, вот, вот, вот. Смотри, смотри, они тут что-то там строят. Воздух, могли им дышать. тють тють давай давай давай давай кстати наш конь по ходу бессмертный Очень неудобно, как здесь хитбоксы работают. Так-то так, так, так. Давай, давай, давай, давай. Смотри, какие, а? смотри, какие, смотри. Ты смотри. Так, так, так, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай. Короче, когда они выстреливают вот этим огнем, а это значит, что они. Это значит, что они.. Отлично, очень. Давай, давай, давай, давай, давай. Смотри, смотри, смотри, еще лезу. Так, давай, давай, давай, давай, разрушайте. Разрушитель Давай-давай-давай-давай-давай давай, давай, давай, давай. Ой, ой ой давай, давай давай да да мы да да эту да да да да да да да давай да да да да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 Победа над аванпостами, вы собрали довольно много призмарина. Принесите его мне в колодец судьбы, и я покажу вам, как построить что-то очень полезное. Ваша энергия настроена на воды колодца судьбы. Ага. Вы можете быстро добраться сюда в любое время. Понял, все, все, понял. Так, ну, значит, идем мы, ребята, к тому... Ой, смотри. а это, да. а это как это то, что мы разрушили, да? Я боролся. Так, они за нами следуют. Это очень хорошо. Блин, почему нету в Майнкрафте такого? Ну же, когда уже вы будете уколотцы и узнаете, что вам приготовило знание. Ну вообще то как бы я очень далеко. Если ты не знала, как мало лет мне оказалось. Ой, нам. <смех> Нам тошноту дали, ну или что там, отравление. Ой, это что такое? О, о, о, смотри, смотри, смотри. Ламы, смотри, смотри, смотри, ламы. Прикол. О, о, вот, ускоряшка, ускоряшка, ускоряшка. Так, так, так, так, мы забираемся. Ой, там что-то какие-то эти сосовы летают, ну, или эти орлы. Ой, я умираю. Смотри, они там. Они там вообще просто все сейчас умрут. Так, ой, что это что ж такое? Я вечно куда-то не туда иду. Что-то я как-то вечно путаюсь, ребята, у вас тоже такое бывает. Мне очень интересно. Так, идем. Дальше. Э! Не понял. Быстрее. что как-то ты очень медленно это делаешь. Давай, давай, давай, давай. Отлично. Приковые земли. Кстати, ребят, прикол в том, что я никогда не еще не делал видео.. В тот момент, когда у меня прибавляются подписчики. То есть, ну, никогда еще не изменялось э, число. Это очень-очень прикол такой. Ой, смотри, какие видел. Отлично. Во-во-во, это центр, я понял. Да, это, в принципе, центр. Во, все, мы пришли. Знание. Что ты там делаешь я тут кое над чем работаю что может помочь гер... кстати вот на голове вот этого вот нашего знания есть верстак то есть он знает как что скрафтить что сделать я все-таки понял в нем короче таких 9, 9 клеточков там сверху на голове <связывая> они совершенные. С пигляными они точно не будут столь дружелюбны. Хорошо, хорошо. Продолжайте, присоединяйтесь к... Ты тоже, малыш, продолжай. Так, присоединяюсь к вам, но... Вы что. что то я даже и не услышал, что он сказал, ну ладно. Ну, получается, это вот они, да? Погоди, что мне надо сделать? Откройте песни. Е. Е. Теперь выберите строение, которое хотите улучшить. Сыграйте на лютнюю мелодию сбора железа, и спешики выполнят задачу. Прекрасно. Пора построить улучшение сбора железа. Ага. Так, отлично. Замш... Можно построить жел... замшелых големов, нифига себе, плюс 25 железа. Быстрое строительство. F. V. Так, отлично, давайте... Ой, прошу прощения. Это что такое? А что это такое? Ну, типа, нужно мне тоже построить, да? Ага, ага, смотри, смотри, смотри, смотри. А! На той стороне я должен строить, да, получается? Это вот здесь, давайте. Твоё моё, давай быстрее, где тут можно разместить... Ей не дает, она не дает, Скажи, смотри, смотри, смотри. ваших новых друзей, Замшилова и Точила. постройте улучшение людьми, как только сможете. Так я даюсь, вынимаешь ее, оно не дает мне. Она не дает мне просто это сделать даже, физически. Или она только в определенном месте дает мне только сделать. Может быть то. Ну удивлять, смотри, не дает. Ты смотри, какую я а. засранец. понимаешь, нельзя просто. <смех> <смех> О, а нет, было, было, блин, где здесь было, ёба. Я что-то вообще ничего не вижу что то я как-то ничего здесь не вижу. Ладно, пускай здесь... Каждой новой мелодией, ваши отношения со спешиками становятся крепче. Эта мелодия поможет им добывать железо для ваших строительных нужд. Вот и все. Теперь вы можете собирать в мире железо и создавать этих помощников в любой момент. Ага, выучены новые мелодии с замчалый горем. Можете использовать его для строительства всевозможных новых зданий. Пиглины что-то затевают. Я это знаю. Пиклино косятся в сторону последней спасенной вами деревни. Им вновь понадобится ваша помощь. В общем-то, ребята, все. Мы добрались до вот этого вот места, короче. Продолжим в следующей серии, а, ф... мы остановились на том, что а, мы сделали себе вот сейчас из железа, нам все идут. Я, смотри, реально все идут. В общем-то... А... В общем-то... Эм, продолжим следующей серии? Не понял, что это я здесь сделал. А что это я сделал? <смех> Смотри, как они бегают. В общем-то, продолжим следующей серии. Э, ребята, я... продолжу в любом случае. Не переживайте, продолжение будет. И не сомневайтесь, так скажем. В общем-то, всем удачи, ребята. Всем пока.